Всем привет! Сегодня мы будем зарабатывать на приложении Топ Mission. Топ Мен это приложение с заданиями, которые могут являться альтернативой для приложения Яндекс Яндекс.Толока. В этом приложении мы проводим аудит различных торговых точек, магазинов или аптек. В данном случае я сейчас нахожусь около заправки Газпромнефть, в которой мне нужно выполнить задание на 380 рублей. Будем их зарабатывать? В главном окне приложения мы видим наш рейтинг, наши баллы. Заходим в главное меню сверху слева, три полосочки. Заходим в задание. Видим на карте у нас есть задание. Оно стоит 380 рублей и можно еще каких-то 40 баллов заработать здесь есть описание вкратце нам нужно записать на аудиозапись более трех диалогов покупателя с продавцом на кассе предлагает ли продавец акционный товар покупателю предлагает ли участвовать в акции нужно записать как минимум три диалога каждое задание индивидуально читайте внимательно инструкцию что нужно делать после этого нажимайте зарезервировать В ваш телефон происходит загрузка вопросов на которые нужно обязательно ответить Нажимаем начать, читаем все по пункту, здесь все грамотно прописано, что нам нужно делать. Ставлю галочку, что я готов приступить к выполнению задания. Если хотите, можете подробно ознакомиться с законом, статьей Конституции РФ. А также у нас приложена копия документа самой компании Газпром нефть о том, что она проводит аудит. Приложено на всякий случай. Можно предъявить эти документы как вариант. Далее мы просто читаем инструкцию, что нам нужно делать. Все тщательно выполняем, как тут написано. В моем случае я не покупаю бензин. Я просто остаюсь наблюдателем. Ставлю галочку, что я наблюдатель. Отмечаем присутствие либо отсутствие покупателей, делаем обязательно фотографию прикасовой зоны далее нам придется побыть немного шпионами нам нужно записать на диктофон встроенный в программу диалоги продавцов и покупателей в данном случае у нас как минимум три диалога должно быть также нужно отметить выдаются ли фишки, выполняются ли условия акции, ставим в необходимом месте галочку, после записи разговора мы делаем фотографии все внимательно читаем делаем все как в примере фотографируем все стеллажи которые необходимы, в моем случае необходимо сфотографировать буклеты с акцией, которых не имелось в наличии. Подтверждаем это все фотографиями наличия либо отсутствия буклетов. Делаем фотографию самой заправки, чтобы было видно, что это Газпром нефть. Делаем фото адресной таблички. Если нет нигде адреса, то попробуйте найти адресную табличку на каком-нибудь соседнем здании. И опишите это в комментариях. Как видите, задание очень похоже на задание из «Яндекс.Толока». Основное отличие заданий в приложении Top Mission это их стоимость. Они явно дороже, чем на Яндекс.Толока. Хоть они и немножко сложнее, нужно сделать намного больше фотографий, но я не сказал бы, что мне было очень тяжело. По завершении всех пунктов выполнения задания до 100% нажимаем кнопку «Отправить». Задание отправилось, можем наслаждаться выполненной работой и получить сумму на свой кошелек WebMoney, либо на мобильный телефон. Захотели побольше заработать, соответственно, открываете карту и смотрите какие задания еще есть. Все задания, которые я вижу у себя на карте, в ценовой категории от 90 рублей и выше. Выбираем задание, которое мы с удовольствием выполним, нажимаем кнопку «Зарезервировать» и направляемся в то место, где оно находится. Нам дается около суток для того, чтобы его выполнить от начала до конца. Если вы выполнили задание на топ TopMission, далеко не уходите от этого места, открывайте параллельно приложение Яндекс.Толока и, возможно, вам будет задание в этом же месте. Вместе. Попробуйте. Чтобы начать зарабатывать на приложении Top Mission, вы спускаетесь в описании под это видео, переходите по ссылке для установки приложения Top Mission. При регистрации введите промокод, вам будет бонус. Также вы можете установить приложение Яндекс.Талока, ссылка для скачивания которого находится в описании. Если не сложно, прошу у вас создать активность под этим видео и вообще на канале. Подписаться на канал, оставить комментарий ставить лайк либо дизлайк, поставить колокольчик для получения уведомлений. Спасибо вам большое за внимание. Пока.